Я женщина, остаюсь женщиной, понимаете? Я понимаю, что мужики всех женщин делят на две категории. Это братан и я бы ей вдул. И я клянусь, каждая женщина хочет быть во второй. Я, не надо вдувать, я просто хочу знать, что это возможно. Ну, я хочу знать, что я вдувабельна, понимаете? Ну...